Уважаемые коллеги, дорогие друзья, молодежка Лиги Кредитных Союзов поздравляет вас с наступающим новым 2016 годом. В уходящем году проект Лиги Молодые Специалисты Кредитной Кооперации жил насыщенной творческой жизнью, радовал новыми успехами, стал сильнее и интереснее. Уверен, что Новый год будет щедрым на добрые дела и смелое открытие, а молодежные инициативы внесут большой вклад в стабильность и новые достижения российской кредитной кооперации. Искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов, ярких свершений и вдохновения. Креатив ведь не проблема. Вот, к примеру, вам поэма. Завершаем год козы, все мы были молодцы. И скучать не успевали, Центробанк отчет давали. В кризис твердо устояли, пальщиков не растеряли. Все, что мы навыдавали, выдавали, срок они нам возвращали. Видимся на корпоратив поднять бокал за свой кооператив. С Новым годом, КПК! Процветайте на века!